Добрый день, друзья! Сегодня затоим интересный инструмент. Раньше вместо инструмента, который я буду сегодня показывать, я пользовался вот такой вот кракозяблой. Настал этому конец. Прежде всего потребуется латунный кругляк. Моя задача произвести обработку. Очень хорошо. Произвести обработку торца и проточить до 6 мм. И нарезать резьбу. 6 миллиметровый. На резьбу накрутил две соответствующие гайки и необходимо обточить. Обточил заготовку и теперь мне предстоит добиться диаметра 4,5 мм ровно вот этой части и 6 мм ровно вот этой части. Немного еще обточу и доведу до необходимого диаметра наждачной бумагой. Поскольку на моем токарном станке, к сожалению, добиться идеального размера крайне сложно. И последняя операция, которую предстоит сделать Нарезать резьбу М4 М4 Разумеется, не до конца Где-то до половины В качестве помощника использую заднюю бабку с патроном Подпираю с помощью нее плашку с плашкодержателем Так будет и ровней, и удобней, и быстрей Выкручиваем деталь Далее мне понадобится квадрат 8 на 8 миллиметров. Отрежу от него отрезок длиной 51 миллиметр. Работу выполняю ножовкой, поскольку моя мини мастерская находится в квартире и болгаркой работать просто недопустимо. Последнее, что мне предстоит сделать, просилить отверстие в квадрате и нарезать в нем резьбу m 6 Произведу предварительную сборку. Фиксатор резьбы. Ого. И вкручиваю. Дождемся некоторое время, пока клей полностью наберет. Прочность, твердость, затвердеет. Угу. Лишнюю резьбу срежу, как вы можете догадаться, я оставлял ее чисто для того, чтобы можно было крепко зажать вот эту деталь. В общем, срежу и обточу с помощью напильника выступающие острые грани. Вот такой результат. Ты одобряешь? Хороший. Можно производить смело сборку. Некоторое время назад я приобрел вот такие ролики. За совсем недорого. Это так называемые накатные ролики для выполнения накатки с разным шагом. 0,7, 0,8, 0,6 и единица. Таким образом... Ролик устанавливается на выступающую часть и фиксируется гайкой. Гайку я специально подобрал с кольцом, которое препятствует самооткручиванию. Для того, чтобы не использовать контргайки, шайбы гровера и прочее. Так удобнее. К тому же можно подрегулировать степень прижима. Обязательно произведем испытание. Зажал алюминиевую заготовку, предварительно проточу немного и попробуем накатать рисунок. Обязательно масло машинное. Для того, чтобы процесс был быстрее и качественней. Вот такой результат. Надеюсь, вам видно, поскольку деталь блестит сильно. Здесь я накатывал и ниже. Со своими задачами справляется. Вот такой мой вердикт. До новых встреч. Жму руку на пасаран. Пока.